Укрой маской и слепой взор. А я не дочитал. А это, наверное, те три дочери. Матеря, красивая, so которая... Вы поняли, какая. Да, правее. А что она такая высокая, а, блядь? Очередная, well, you... очередная, блядь... Yes, мутировавшая семейка. Да, да хватит меня резать. Ты вампирка? hmm Ugh. starting to go a little stale then let's devour his man flesh quickly mother but i am the one who captured him now now daughters first i must inform mother miranda but later well there will be enough for everyone что ты желаешь, Как вообще убивать? Они... Они... Их наверное огнемётом нужно каким-то жарить Красава Фу! Фу! Я щас убью сердца!